Всем привет, дорогие друзья! <связать> one, two, one, two, three, С вами Бумбик и по просьбе своего зрителя я сегодня сниму Агарио. Какая красочная игра. Ладно, я не такой тупой, я знаю, что нужно снимать летсплей по Агарио. Тема немного устаревшая, но я прислушаюсь к мнению своих зрителей. И да, я сейчас сниму эту шапку, а то сижу как <связать> дебил в шапке. Что ж, не буду вас задерживать, тогда погнали. Ни для кого не секрет, что прежде чем играть в игру, нужно себя как назвать, дать себе имя, вот самому своему шарику да и так у меня с фантазией немножко плоховато я придумаю себе простое имя тем более оно здесь уже написано ник только его нужно написать и активизировать естественно и да мой компьютер не такой супер мощный поэтому он может немножко подлагивать точнее не он, а игра может немножко подлагивать при записи Игры. Не вдумайтесь в то, что я сказал, и это сложно. Ник. Так что давайте проверим его на успешность. Итак, вот у меня маленький ник. Ник. И вот за мной ходит Обама. Также, да, я... Вам еще не сказал, но вам, наверное, уже всем должно быть известно, что если ты здесь напишешь какой-нибудь такой своеобразный имя, например, Обама, Путин, Луна, НАСА, то, естественно, у тебя будет логотип той или иной компании или того или иного лица. Но я не хочу придерживаться вот этих вот банальных имен, где вот, О, я сейчас съел бы Армения. Вот там Путин пролетел только что. Дилерон, какой-то дилерон, сейчас тебя съем, дилерон. Ой, Путин ко мне подошел. Не-не-не-не, кискос, кискос, кискос, иди жри, вискос. <реклама> Я, кстати, вам еще не говорил, но с помощью пробела мы можем делиться на две части. Если вы достаточно большие, то мы можем есть более маленьких. И чтобы нас не съели, мы можем... Блиц, <реклама> факт меня съели, на нате, выкусите, держите. Имя какое-то несчастливое, нужно придумать себе что-нибудь другое, что колоссально может увеличиваться. Я понял, как себя назвать. Наверное, будет банально, но я назову себя Писюм. <музыка> Давайте проверим наше имя на... успешность. Шоколад за мной гонки шоколад это нет меня. А -а -а -а -а. У меня просто супер эмоции. Ах ты, дурак, подкармливаешь, да, а потом ловишь. Гуч! Шоу! Нихера себе да шусик. Какое бы еще имя придумать? Такое символичное имя, возможно даже состоящее из двух слов, было прямо царствовало слово большой большой. Так сейчас быстро. Я не могу, я сейчас начну петь эту песню. Нет, остановите меня, останови, пожалуйста, останови меня. Я... Привет, Сири, насколько я тупой? Ты самая тупая тварь, слышишь, сволочь? Умри, ха <плодисменты> <плодисменты> Как вы можете знать, что я в Слизерию добивался больших успехов, я даже доходил до первого места. Так давайте себя назовем Слизерием. Нужно все-таки попробовать выиграть и хоть что-нибудь, хоть на какое-нибудь место прорваться, как прыщик и выйти в первое место знаете какую стратегию я придумал мы будем просто в одном уголке сидеть и жрать себе спокойно эти шарики никого не трогать, не ходить в центр и не встречаться с гигантами я уже нарушил это правило, господи Юра Юра куда-то ушел, Юра так, нам нужно больше этих шариков есть О, здесь просто рай рай шариков <гвы> Да ты что? Да ладно? Я разделился и съел. Муха. Там есть муха. Мы съели розовую штуку. Нет. Дрятуки, давай дружить. Иди ко мне, мой пупсик. Вот это потная катка просто. Я чуть не лишился своего второго я. Я немножко большой. Я немножко большой, но я все-таки еще маленький. Данила, отойди от меня. Отойди. Уходи, уходи. Отошел. Аааа. -а -а -а -а, -а -а, вот это... Вот это потно-потный момент. Фак. Фак. Лишь бы все это записать. Нет! Сука, мышка, моя мышка, села зарядка. А -а -а -а. <свеч> <свеч> <свеч> Гребаная техника. Мне так везло. Я сейчас так зол, просто вот. <Hampshire> Ой, батарейка не туда упала Я просто взбешен Я просто по максимуму взбешен Мне даже волосочек в чай попал И чай закончился Фа И вода <coughs> и уйди с глаз долой Сердце вон это в уже, наверное, три недели. В любом случае, мне это понравилось. Я надеюсь, вам тоже это понравилось. Если это так, поставь этому видео лайк. Также подпишись на канал. Ну, в общем, на этом все. С вами был Бубик. Всем пока!